Вода – основа жизни на планете Земля. Водное потребление растет. Водный дефицит вместе с тем увеличивается еще более высокими темпами. При остром дефиците воды человек влияет на качество воды, загрязняя воду химией, плохой экологией, что приводит к уничтожению биологически активной воды. Гидроплазма «Water for Life» – это концентрат для приготовления биогенной, живой воды – которая продлевает жизнь, замедляет процессы старения, улучшает состояние клеточных мембран, сохраняет эластичность капилляров и стенок крупных сосудов. Улучшает энергоинформационный обмен клеточных структур, увеличивает прочность костей скелета, снижает в полтора-два раза риск возникновения злокачественных опухолей, уменьшает зависимость от алкоголя или наркотиков. Достаточно добавить несколько капель гидроплазмы Water for Life в обычную питьевую воду, и вода станет биогенной, то есть живой. Imagine People. Сохраняя самое ценное.